Добро пожаловать, прямая линия с Владимиром Владимировичем. Это нормально, что каждый человек хочет быть здоровым. Сбирается целевой аудиторией, то вот эти доверчивые, пожилые люди. Все можно свалить на, там, на президента. Доброе время суток. Это не говорящая голова. Меня зовут Татьяна Андреянова, и это мое культурное пространство, в которое я вас всех приглашаю. И сегодня тема, которая продиктована самой жизнью. Вот как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так, есть поговорка, и она в последнее время для меня очень часто оправдывается. Когда я распланировала практически весь свой ресурс, вот здесь на YouTube-канале, сама жизнь внесла коррективы. И вот сегодня тема... речь пойдет как вообще вот на мой взгляд можно противостоять мошенничеству в интернете интернет мошенники много людей обращают против интернета потому что большинство людей начинают считать что это лохотрон весь интернет пока вот этот видеосюжет появился. Сегодня произошло такое знаменательное событие Прямая линия с Владимиром Владимировичем Путиным, и там тоже был задан вопрос на эту тему. У меня такой Представляете сотрудниками банка или других организаций не или... Средства у самых это пенсионеры и старики. Что ответил президент? Как он охарактеризовал мошенников? Если вы хотите это увидеть или, может быть, напомнить себе, если вы смотрели эту трансляцию, когда-то смотрите это видео до конца. С чего все началось? А началось все с того, что моя мама, пенсионер, инвалид по зрению ветеран труда получила посылку белая коробочка вот разнотраф их здесь пять коробочек разнотраф Очищает кровеносную систему, то есть сосуды, улучшает кровообращение и выводит лишний холестерин из организма. То есть это принимать нужно внутрь. Значит, что мы видим вот при приеме внутрь? Здесь никакой инструкции нет. Здесь же ничего не сказано как его применять, что это за препарат, вот там что-то такое, ну да, что-то шуршит. И здесь на коробочке написан состав. В общем, сюда входит огромное количество трав, боярышник, пустырник, гвоздика, ну и чага, конечно же, да, то есть все, вот просто, что называется, не подкопаться. То есть, просто так травы храниться не будут, то есть, мне кажется, даже это школьнику на сегодняшний день понятно, что должны быть какие-то консерванты, которые будут это все сохранить, ничего об этом не сказано, то есть, просто травы травы травы трава от шумели трава значит стоимость всего этого всей этой прелести такой пузырек стоит 147 рублей я посмотрела на сайте то ерунда но почему-то моя мама заплатила за это вот чек прилагаю 6507 рублей 5 коробочек за 147 ну даже если Округлим 150, да, то есть получается 750 рублей цена вот этой прелести. Почему моя мама, пенсионерка, заплатила за это 6507 рублей? Вот, знаете, ну, хоть как? Вот мне это непонятно. Положен сертификат. Евразийский экономический союз. Есть у нас такой союз, декларация соответствия. Ну, и тут полностью вся вот идет... Тут еще и телефон. Как-то я позвонила по этому номеру телефона. И сказала, что вы знаете, я считаю, что это, извините, на лохотрон. Поэтому, пожалуйста, верните нам деньги. Мне было сказано, что это... Телефон производства. Мы продажи не осуществляем. Звоните туда, кто вам продавал. Этот номер телефона находится на коробочке. Я позвонила по этому указанному номеру телефона и что мне было сказано? Мне перезвонят. В общем, через час, через два. Никто через час, через два не перезвонил. Ну и я так понимаю, что никакие деньги возвращать не думают. Казачук Борис Аркадьевич. Вот. Знаете, я почитала отзывы. Можете почитать сами, что написано, какие отзывы про этот разнотрав. Я к чему все это записываю? Не для того, чтобы пожаловаться, что обманули мою маму. вопрос а зачем ты это заказала мне мама ответила что но ну, хочется же чтобы укрепилась иммунная система это нормально что каждый человек хочет быть здоровым хочет быть энергичным хочет укрепить иммунную систему особенно вот сейчас когда коронавирус особенно люди которые в жилом возрасте и это вот как раз тот случай когда ах обмануть меня нетрудно я сам обманываться рад. И вот для этих вот, как я называю, коммерческих пикаперов, которые вот занимаются вот такой коммерцией, а коммерция, для них звучит это, «покуда есть на свете дураки, обманывать их нам с руки. Но пенсионеры наши, да, и люди пожилого возраста, они не дураки. Они просто мало Они, скажем так, мало интернет-информированы. Помимо того, они родились в эпоху совершенно в другую у них иные ценности они знают что такое цена слова И если на той стороне провода какой-то человек даже пусть незнакомый но говорит о ценности того или иного продукта они купят если на той стороне провода тот или иной человек представляется работником банка они ему верят вот у них вот эта доверчивость да это одно из качеств этого поколения они доверчивы и поэтому вот им как доверчивым как детям да нужно объяснять что вот как детям объясняют что нельзя подходить к незнакомцам что не открывать дверь незнакомым людям вот также сейчас нашим родителям нашим бабушкам и дедушкам которые в возрасте нужно объяснять что если сняли трубку то не разговаривать с незнакомцами и просто подсекать любые предложения это граждане просто должны иметь в виду и относиться к этому самым внимательным образом. Давайте оберегать своих родных. очень да, интересный такой подход к бизнесу в интернете то есть я 20 лет вот с момента как развивается интернет я развиваюсь вместе с ним потому что в свое время поняв что будущее за интернетом тоже стала осваивать и интернет профессии и развиваться в маркетинге и даже в своей телевизионной режиссуре я стала изучать различные способы продюсирования есть, оказывается все так просто можно можно взять баночку насыпать в нее соду Прилепить там что-нибудь типа разнотрап, или еще более такое надежное название, да, бессмертник. И продавать это 6 тысяч, почему нет? Хорошая схема продажи в интернете. И что-то там придумывать, постоянно развиваться. Ну почему? Ну, паразиты были всегда. Я считаю, что я им правильное определение дала. Это мародеры. Годы Великой Отечественной войны, кто-то проливал кровь, кто-то защищал Родину, кто-то наживался на этой войне. Это мародеры. И вот сейчас есть ковид, есть вот эта тема, тоже ей уделяется большое внимание. И это не случайно, потому что ну, мы сейчас в этом живем. Это то пространство, которое заражено. Вот в этой ситуации и вся страна старается мобилизоваться. И каждый человек да, в своей семье старается мобилизовать все свои усилия, конечно же, сохранить свое здоровье, конечно же, сохранить здоровье своих близких. Находятся вот такие мародеры, иначе их не назовешь, которые на этом наживаются. И они предлагают старикам вот эти вакцины чудодейственные, панацею от всего, которая спасет, безусловно, от ковида. Как их еще назвать, если не мародерами? Какую характеристику дал президент? мошенникам. Если вы хотите знать, то досмотрите это видео до конца. И я с ним в этом полностью солидарно. Еще раз повторюсь, не я пошла за прямой линией, да, у меня случилась вот такая ситуация, у меня обманули маму, пенсионерку, поэтому я стала записывать этот видеоролик. Ну и тут вот как раз добро пожаловать, прямая линия с Владимиром Владимировичем доходит до того, что при их разоблачении да, они присылают сообщение с оборудованием. Самое мерзкое, что вот избирается целевой аудиторией вот эти доверчивые пожилые люди. Обманывать их, ну это просто кощунственно. Когда вот за шесть с половиной тысяч продают продукт, который стоит 100 рублей, ну ему красная цена, реально вот такая продают за шесть с половиной в то время когда у большинства пенсионеров преимущественно пенсии от 8 до 10 тысяч это пол россии вот живут с такими пенсиями и когда звонят говорят, вот эти менеджеры старика, предлагают какие-то разные банковские продукты или представляются работниками банка и просят продиктовать данные и потом снимать все деньги с карты знаете, ну, как говорится, без комментариев Просто, знаете, даже не хочу э, комментировать Это просто подолки я понимаю, что все можно свалить на президента, на какие-то организации, на каких-то еще людей, которые власти имущие, да, и сидеть ждать, когда вот они все решат. Ах, почему у нас вот мошенничество никак не положено, никак, никакой конец. Я считаю, что и... Мы, мы можем своим намерением пресечь вот эту ситуацию одним только намерением но представьте себе если это намерение будет миллионов людей если под этим видео можно, конечно, его посмотреть и пойти дальше. А можно оставить комментарий. Я могу этот видеосюжет отправить в Москву и на Первый канал. И может быть даже не Нерон Час его и Владимир Владимирович увидит. Я буду только счастлива. Он к этой ситуации имеет однозначное отношение. И я к этой ситуации имею однозначное отношение. И вы к этой ситуации имеете однозначное отношение. И вот когда мы все на общем потенциале объединимся. Не будем ждать, когда президент эту Проблема решится, когда мы с вами сами своими подписями, своими комментариями, своими историями, которые вот здесь под этим видео появятся, прочтут люди, которые ну, как-то вот могут повлиять на эту ситуацию. Какие-то правоохранительные органы, может быть, еще какие-то организации, может быть, в конце концов, еще пока не существует та сила, которая может вот этому мошенничеству противостоять, но она появится. Потому что у всех у нас появится вот это внешнее намерение противостоять вот этой ситуации. Вот чтобы этих мошенников не было. Поэтому, пожалуйста, не отмахивайтесь. Говорите, что все бесполезно. Как мне показывает практика, мой опыт ничего не бесполезен. Буквально на днях не успел еще видеоролик мой выйти. Я там говорю о том, что надо разделить праздник Алы Паруса, сделать его только для выпускников. И не надо туда приглашать туристов, потому что получается давка. Только вот для блага туристов. Но вот не успела я еще только этот видеоролик, что называется, выпустить. Буквально утром он у меня выходит, а уже вечером сообщается во всех СМИ. Вот, валы Пруса в этом году только для выпускников. Возможно, что мы еще не знаем, какая сила может противостоять вот этим мошенникам. Но если мы будем все вместе на объединенном потенциале объявлять этому войну и не просто так, а что-то для этого делать, я в данном случае записываю видеоролик. Мне хочется, чтобы были комментарии. Да, я хочу, чтобы этот видеоролик дальше продвинулся. У меня есть очень сильное внешнее намерение устранить эту ситуацию. Если вы тоже добавите свое намерение, вот к этому, у нас уже будет объединенный потенциал, и эта ситуация может просто лопнуть. Как мыльный пузырь я в это верю это ну, так это происходит так такие у нас законы. Но все что касается законов да, вот там свыше на они работают лучше чем вот те законы которые вот у нас в кодексе там, в законодательных актах и так далее давайте вместе противостоять этой селе потому что было мародерство но и но была и духовность до да, которая вот эту которая вот это все побеждала и давайте мы тоже свою духовность Сейчас поднимем где-то там из души, вот из глубин души своей и противостоим вот этой ситуации. Я вас очень прошу не уходить от нее, а просто идти и, как это раньше в старину говорили, да, идя на какое-нибудь княжество, иду на «вы». И вот давайте мы все вместе скажем вот этой ситуации «иду на «вы». Во главе, кстати, вот с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, уже все сказала, да. Я все сказала.